Что мы знаем о ВПЧ? Этот вирус – основная причина рака шейки матки. Поэтому кажется очевидным, что надо регулярно проверять, не проник ли он в ваш организм. Но лекарства от ВПЧ не существует. Что же нам дают регулярные проверки? ВПЧ или вирус папилломы человека – самая распространенная на земном шаре инфекция. ВПЧ поражает кожные покровы и слизистые оболочки. Это из-за него образуются бородавки, папиломы и кандиломы. Вирус чаще всего передается половым путем. Помимо этого, возможно заражение при плотном телесном контакте, при прохождении новорожденного через родовые пути. В чем опасность? Вирус папилломы обитает в крови человека и до определенного времени никак себя не проявляет. Инкубационный период может длиться от нескольких недель до десятков лет. Но стоит только ослабнуть иммунитету, как на коже и слизистых появляется разрастание. По степени опасности папиломовирусы делятся на три группы. Папиломовирусы низкого онкогенного риска, папиломовирусы среднего онкогенного риска и папиломовирусы высокого онкогенного риска. Скрининговые обследования чаще всего нацелены на выявление онкогенных вирусов типа 16 и 18. Пациенток с ВПЧ высокого онкогенного типа относят к группе риска по злокачественному заболеванию шейки матки. Титологическое исследование мазков шейки матки по Папа-Николау ПАП-тест позволяет вовремя обнаружить измененные клетки на поверхности шейки матки и предотвратить развитие раковых заболеваний. Но помимо ПАП-теста профилактический осмотр у гинеколога предполагает проведение кольпоскопии. Осмотр шейки матки под микроскопом. Выделяют следующие классы ПАП-теста. 1. Атипические клетки отсутствуют. Нормальная цитологическая картина. В этом случае вряд ли тестирование покажет высокий ВПЧ. Анализ может быть положительным. На дальнейшую тактику наблюдения это в большинстве случаев не влияет. Приходите на контрольный осмотр через год. Второе. Изменение клеточных элементов связано с воспалительным процессом. В этом случае сначала необходимо снять воспаление. Через 6-8 недель ПАП-тест можно повторить. При успешном лечении результаты, скорее всего, будут соответствовать первому классу. Тактика наблюдения не меняется. Третье. Обнаружены единичные клетки с изменениями. Диагноз недостаточно ясен. Вот здесь наличие или отсутствие ВПЧ играет важную роль. Если вирус обнаружится в высоком количестве, то клетки с подозрительных участков возьмут на биопсию. Но тут важно решение врача и конкретная картина. 4. Обнаруживаются отдельные клетки с признаками злокачественности. Наличие ВПЧ повышает вероятность взятия биопсии. Пятое. В Москве многочисленные атипичные клетки требуются экстренные действия врача, уже независимо от наличия ВПЧ. На основании выявленных изменений гинеколог может предложить определенную тактику наблюдения и лечения. Меры по спасению начинают принимать с третьего уровня ПАП-теста. На этом этапе не совсем ясно, есть злокачественные клетки или нет. Поэтому первостепенная задача – уменьшить воспаление. В этом случае могут применяться противовоспалительные свечи. Если вирус не обнаружен, то после лечения врач снова возьмет цитологию через 6-8 недель. Вероятнее всего результаты будут соответствовать второму или даже первому классу. Если ВПЧ обнаруживается, то решение о тактике лечения будет скорее всего приниматься по результатам биопсии. Четвертый класс единичные злокачественные, а пятый многочисленные атипичные клетки. В обоих случаях лечение будет более радикальным а присутствие, тип и количество ВПЧ отойдут на второй план. В первую очередь будет назначена биопсия для более детального исследования, а при необходимости – иконизация шейки матки, конусовидное истечение пораженной части. Ценность исследования на ВПЧ – это возможность скорректировать тактику профилактических обследований. Если анализы показывают нормальную цитологию, кальпоскопия тоже в норме, а ВПЧ высокий, то врач, скорее всего, попросит прийти на повторный осмотр не через год, а через 4-6 месяцев. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезным. Если есть чем поделиться, пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.